приветствую с вами опять я сергей Предачук, и это проект по раскрутке сайта сегодня у нас тема ссылки в общем мы рассматривали страницы и рассматривали ключевые фразы те фразы которые требуют раскрутки без ссылок внешних ссылок вам маловероятно что удастся продвинуть вообще есть такое, такое понятие как page rank и TITS. это ранжирование сайтов поисковыми системами определения их качества. Ну, грубый пример, если рассматривать какого-то человечка. Например, у меня сломалась машина, надо починить. И кому я больше доверяю? Я приду в магазин, там мне скажут, ну не в магазин, в мастерскую, мне скажут, столько-то денег. Либо же мне посоветует мой друг Вася. Он говорит, сходи вот именно к этим товарищам, к этим не ходи, а сходи вот к этим товарищам они сделают лучше, более качественно кому я более, больше доверять скорее всего Васе, которого я уже знаю, который уже там ремонтировался так и в интернете примерно такая же штука используется для определения качества сайтов фактически это у нас есть страница уже так есть какая-то страница из сайта, есть сайт и сайт есть, например, просто Вася, а если это президент страны скажет, что машину поремонтировать там лучше, вот в этой мастерской. Ну ладно, не, не президент, пусть это мэр какой-нибудь города, которому, естественно, что у него доверие больше. То есть уровень доверия, это педж PR или TITS. kids это индекс цитирования Яндекса, PR, Page ранг это индекс цитирования в Google. от этих показателей зависит насколько важна ссылка с этого человека либо же с этого ну, сайта имеется в виду. соответственно вам надо получать ссылки именно с жирных сайтов которые с большим PR смотря в какой поисковой системе вы больше раскроетесь я вообще комбинирую и то и другое чтобы птиц был более сотки PR был более тройки Тут такая штука, что пер... это не линейная функция, она по логарифму, например, там 1, 2, 3, 4, 5, 1, это, например, получается 1, 10, 100, 4, это уже 1000, то есть неравномерно, и реально получается на уровне 3-4, это уже достаточно хорошие жирные сайты, которые интересны людям, и вам надо для раскрутки получать как можно больше таких ссылок ссылки эти есть множество методов как их получить самое первое это пишите качественный интересный людям контент чтобы люди сами ставили ссылки на ваш сайт конечно их можно покупать есть множество различных бирж например сейп я предпочитаю биржи которые не есть в общем понятие продажа ссылок временных когда платятся деньги и за эти деньги размещаются ссылки пока платите они размещаются вот сейф относится к таким категориям то есть вы говорите что мне на ну, вот на эту страницу надо получить там 10 ссылок с такими-то фразами ключевыми фразами в анкорах анкор это вот мы прописываем тег а ашрев адрес ссылки и вот текст который мы прописали ключевая фраза там перейти, купить планшет, это то то то можно там то там то это вот это, это, это и есть анкор тот текст еще есть понятие как тайтл действие которое сделать по этой ссылке. Соответственно, ссылки бывают текстовые, бывают графические тоже. В общем, можно использовать графика, картинка, когда она кликается на нее, и тоже переход. Вам надо получить как можно больше таких ссылок. Я предпочитаю вариант, когда мы заказываем статьи, либо же, чтобы нам написали... На каком-то стороннем сайте статья по тематическая, похожая, по тематике на наше. Вот наш сайт. Вот несколько внешних сайтов. Вам надо даже продвинуть по какой-то ключевой фразе. Например, купить планшет Asus. Asus там Nexus 7. Здесь, например, обзор. Пишется там обзор краткий нескольких планшетов. И дальше идет купить планшет Asus можно тут-то а тут и идет ссылка сюда на нашу страницу. Фактически вот наш интернет магазин, на котором у нас есть конкретная страница посвященная покупке, продаже, описание, но обычно технические характеристики, какие-то выгоды и так далее. И здесь несколько таких страниц закупаются, с которых идет. После введения новых алгоритмов прямые ссылки надо разбавлять, в общем. Анкорами надо играться более осторожно. Часть, большую часть надо прописывать именно с указанием просто именно сайта. То есть, вместо того, чтобы написать текст ASUS, NEXUS и так далее, мы пишем здесь эту всю информацию в тексте, связанную вокруг этой страницы, да, и в конце пишем ссылочка «Купить на сайте таком-то». И прописываем в тексте, точка на ру, Например, можно поисковую оптимизацию обучиться. То есть не текст обучения поисковой оптимизации, а пишется больше продаж.ру. Текст поисковой системы берет с соколосвязанного информацию. В общем, куча вариантов есть формирования этих ссылок. В общем, ссылки работают не только с внешних сайтов, но еще и внутри вашего сайта. Что в общем за счет этого можно просто банально перераспределять вес этих вот если у вас есть PR например шестерка вашей главной страницы каждая страница сайта имеет свой PR там единичка, ну, двоечка поисковая система по разному их ранжирует и вам надо например вы создали структуру вы знаете что вот эта вот страница вам приносит деньги вам надо в повысить ранг видимость ценности этой страницы в глазах других вы определенным образом перелинковывать перелинковывать это значит что вы говорите что например с этой страницы вы сюда связываете сюда сюда но ну, это вот классическая схема по передаче веса на например вот так Может быть обратная ссылка сюда. Множество различных схем. Я подробнее это рассказываю в полноформатном курсе. Но речь именно о том, что вот здесь вот 0.8, 0,85 передается веса с этой страницы. Сюда оно все накапливается все суммируется, суммируется, суммируется и передается постепенно. Какое-то значение и прибавляется веса этой страницы. Она накачивается, можно говорить так их можно накачивать за счет внешних ссылок, но в то же время при хорошей перелинковке, вот я использую программу SEO Tool Vision специально, которая позволяет определить, как перелинковать эту, эти страницы наиболее оптимальным образом еще из моментов этих ссылок с одинаковым тайтлом не должно быть более 7 в пределах сайта Имеется в виду, что если одна и та же ссылка, ну часто бывает из меню, например, это называется сквозная. То есть на всех страницах одна и та же ссылка ведет на эту страницу. В итоге, после того, как их набирается 7 штук, они все, считаете, обрезаются и получается как одна единственная. Вы теряете преимущество. Поэтому именно передача через меню, когда у вас очень много страни на блоках сай сайта ссылок, они называются сквозные, сквозняк, то есть у них ценность очень низкая и для тех страниц, которые вам надо продвинуть это делать не, не, нельзя, ну, не рекомендуется по крайней мере желательно более внимательно относиться именно к перелинковке как у вас завязана вся цепочка по ссылкам в общем то все на этом мы заканчиваем базовый курс Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей, нажимаете на них, вам откроется ссылка и вы сможете скачать это видео себе на компьютер. Удачи вам!